Продолжаем астропрактику. Вопросы интересные сегодня. Определяем профессию для мужчины моей ученицы. То есть ученица уже на продвинутом уровне, где может рассматривать вопросы, анализировать гороскопы своих близких родственников. Давайте начинать. Также давайте еще раз вспомним. Каждую астропрактику, Начинаю с этого, и не случайно повторяю, что... Астрология, которую я даю, которую я обучаю, которую я сейчас буду в анализе использовать, это очень интересная наука и действительно наука. То есть мы подходим научно к астрологии и рассматриваем натальную карту как символическое отображение нашего сознания, но на самом деле даже нашей природы и физиологии, и нейрофизиологии. На всех уровнях. Да? То есть мы рассматриваем э, на обучение астрологию и все составляющие ее, в том числе планеты, не как то, что на нас влияет. Нет, планеты на нас не влияют. Мы это рассматриваем как схему, инструкцию, индивидуальный навигатор. И поэтому, когда мы говорим о гороскопе, мы говорим просто о себе, как мы устроены. Через астрологический язык и образы. Вот. Можете поставить на паузу, прочитать соответствия, например, природные физиологически и астрологически это очень интересно и это все не случайно Планеты математически точно отражают все многовариантные схемы нашего сознания нашего пути наших предназначений это очень круто знать очень выгодно очень ресурсно очень практично получается астро трансерфинг реальности как я люблю это называть давайте начинать вы в пространстве шахте университет три направления которые призваны исцелять Изначальная астрология естественное целительство рейки и осознанное питание. А для кого-то и сакральная стройность. Вот как раз здесь схема того, как я даю ответы на моем авторском блоке обучения астропрактика. На первом модуле разбираем только себя, на втором модуле разбираем в том числе гороскопы близких родственников, а с третьего модуля даже гороскопы клиентов разрешаю обсуждать на астропрактике отключите все что мешает и сконцентрируйте внимание на уроке это настоящий урок мини-консультации можно назвать это тоже здесь вот гороскоп молодого человека моей ученицы и это санскрит он здесь переведен заботливо а зелененьким цветом Это планеты да? вот на русском написано и еще мы используем цифры вот эти вот это знаки зодиака 12 созвездий более верно говорит здесь у нас периоды чтобы локализовать. У нас у всех разные периоды, разные задачи. И еще кое-что здесь, о чем я сейчас скажу. Итак, начинаю зачитывать анализ моей ученицы Дарьи о гороскопе ее мужчины. Какая профессия подходит мужчине, моему молодому человеку, пишет моя ученица. Он сейчас занимается трейдингом уже пару лет. И хочет убедиться в том, что это его путь, а также посмотреть на тему денег и предназначения в целом. Ну да, важные вопросы на большую консультацию на самом деле. Ну давайте я читаю то, что вы конкретно написали и комментирую, чтобы э, развить астрологическую мысль и дать направлением начнем с слагами молодой человек является восходящим козерогом вот здесь я сразу хочу сказать что это на вашей ответственности дарья да потому что э, если посмотрим когда меняется ладно да то есть это карта не мои ученицы соответственно я не ответственна за то э, проверена ли лагна или нет это тоже всегда имейте в виду, когда вы выносите на астропрактику гороскопы близких родственников или клиентов ректификация уже четко за вами но надеюсь вы обратили внимание что что а, здесь -то восходящий Козерог, да, но 13 минут назад а, была другая энергия, и 29 минут вперед, ой, наоборот, 29 минут, округлю, полчаса назад была другая энергия, был восходящий стрелец. А через 13 минут от этого времени, да, то есть в 5.13 будет уже Водолей. Быстро меняется Лагна, и я вижу тут четкое ровное время 5.00, что говорит скорее всего о том, что... Вы не задумались об этом. Или, в общем, я считаю это важным. Не забывайте размышлять, насколько там время рождения точно, со слов мамы, записано с роддома и так далее. Все, все как мы изучали. Поэтому я это опускаю. Берем восходящего козерога. Хорошо. Ему присуща структурность, четкость, труда, любит расчетливость. Он любит четкий режим планирования дел. Его лагнеш Сатурн. Да, по вашему описанию очень хорошо подходит в принципе в целом энергия Сатурна. Но если через 13 минут восходит Водолей, то это тоже энергия Сатурна. Конечно, немного другого качества, тем не менее. Его Вологнеш Сатурн находится в четвертом шаге. Надо написать от Лагны, да, от первого дома. На оси 4.10 в Кендре. Да, вот мы видим Сатурн в четвертом доме. Хорошее положение. Развитие личности зависит от обстановки в доме. Ну, хорошее положение для чего и для кого, тут надо пояснить. Для мужчины Лагнеш в четвертом доме может быть и не совсем хорошая позиция, потому что мужчина – это яньская энергия, это экспансия, это солнце, это зенит, это не дома. То есть, если мужчина очень много дома, он будет эту энергию зенита терять. Поэтому, если Лагнеш в четвертом доме… Смотря как посмотреть, насколько это хорошая позиция. Может быть для работы дома, да. Но в целом все равно дом это женское место. Дом это где человек отдыхает. А напрягаться он должен не дома, а где-то в другом месте. А лагнешь это всегда энергия, которая напрягает. А, Почему? Ну тут Даже еще более точно скажем, чем человек действует. Соответственно он чаще всего действует, когда его что-то напрягает. Вот. И еще если мы возьмем естественный зодиак от Овна, от единички. Овном управляет Марс, соответственно, Марсом мы всегда всех напрягаем. И вот Лагнеш всегда имеет немножко окраску Марса, потому что в естественном зодиаке курирует первый сектор, с которого мы все начинаемся. Поэтому Лагнеш это то, что напрягает, чем мы действуем. Понятно, да? Вот это был комментарий про хорошее положение. Для женщины Лагнеш в чертом доме может быть и хорошая, смотря какой еще, да? Тем не менее, в целом обобщим, а для мужчины нет. Для мужчины нужно, чтобы лучше, когда лагнеш идет в светлую половину зодиака, да, то есть проведем такую полосочку. Тут слева у нас темная половина, женская луна. Когда у нас на небе? Ночью, луна, Жен... поставь женская энергия. А справа светлая часть гороскопа поэтому для мужчины лучше туда если вот мы говорим о хорошем положении в целом в четвертом доме лавнеж дальше развитие личности зависит от обстановки в доме верно наличие собственного пространства верно умение защищать свои ресурсы защищать свои ресурсы это не четвертый сектор счет сектор это построить свой ресурс как то что будет защищать А уметь защищать это больше шестой даже сектор Уметь защищать, если мы берем именно такие слова. Чем дальше мы изучаем астрологию, тем тоньше мы должны уметь соотнести каждому слову, параметру жизни, предмету, событию, окраску какого-то сектора. Одного из 12 секторов. Вот, Поэтому я тут уже уточняю такие детали, потому что это важно, поэтому уметь защищать свои ресурсы, это не о четвертом доме, четко видеть границу между отдыхом и рабочими обязанностями, это хорошо, это вы провели вот этот вот четвертый, десятый сектор, вот по домам, хорошо. так Трейдинг, это работа из дома, то, чем занимается молодой человек, работа из дома в комфортных условиях, поэтому этот параметр подходит ну, для работы да еще раз еще раз говорю а для отдыха нет для релакса нет для спокойствия нет тут наоборот нарушение идет и человек может в какой-то момент перестать хотеть работать из дома и придет конфликт что он не знает как по-другому действовать ну то есть все относительно ну пока да, почему бы нет. В принципе, надо сразу на этот, на период смотреть, что мы видим. Венера, Раху. Венера это большущий период, то есть мы локализуем под период. Берем вторая строчка, под период Раху. Трехлетний под период Раху. И вот Раху стоит в седьмом доме, в созвездии Рака. Вот сейчас ему хорошо, вот он в отношениях, он дома, он работает. Дома, потому что четверочку я смотрю, четвертое созвездие. Но ну вот сменится под период Раху в мае 23-го примерно, относительно скоро уже, и все, может поменяться. После Раху у нас Юпитер идет, Юпитер в четвертом, да, возможно, не сильно поменяется. Хорошо, это тоже вам подсказочка к направлению, куда поразмышлять. Так, значит, трейдинг это работа из дома в комфортных условиях, нравится, да. Если мы берем в учет, что у него работа Сатурн в доме, неплохо, пока пока он может это совмещать. В какой-то момент, когда человек очень много работает из дома, и, и, и, и где ему отдыхать? То есть он выходит вовне, там вроде тоже не отдохнешь. Люди вокруг. Обстоятельства какие-то, все время надо очень настороже быть. В целом, в любом случае, мы даже на уровне животных так устроены, что мы не будем, ну, мы не ляжем спать на, на, на, возле магазина. да Это не четвертый дом. И в итоге и там напрягаешься, и там напрягаешься. В определенный момент, человека может вообще крыша поехать из-за этого. То есть нужно быть очень аккуратными с позициями Малифики в четвертом доме и лагнеш в том числе в четвертом доме. Так, идем дальше. Самому молодому человеку очень нравится трейдинг. Он хочет развиваться именно в этом, но не отвергает дополнительный способ заработка и профессии. Ну, когда нравится то, что делаешь, это замечательно. Здесь много рыб, интуиция нужна в трейдинге однозначно. Ну, и расчетливость, как вы сказали, тоже. Расчетливость, это, конечно, больше дева. Ну тут Меркурий необычный. Водолей, умение видеть всю систему и умение проявлять интуицию, умение действовать. Системно водолей я показывала скриншот этим курсором только не, не связывала интуиция рыба, а умение сделать шаг этот, да, вот это само решение в трейдинге тоже важно, в принципе, хорошее сочетание. Дальше пишет моя ученица про мужчину, гороскоп которого открыт. Ее мужчина. Сам Сатурн, Лагниш, при этом в падении. вовне, да, Сатурн, вовне, Что отражается на здоровье. У мужчины проблемы с коленями и суставами. В 23 года, да, обратите внимание. Да, Сатурн символизирует нашу костную систему, суставы, колени, нашу основу, опору. У мужчины есть внешняя уверенность в себе, но внутри ее не достает. Да, Лагниш, падение на это указывает. На то, что нужно с этим работать. Нет радости от успехов. Угу. Ну, это еще Козерог, восходящий тоже. Не супер радостный человек в целом и в общем. Нет радости от успехов. Мысль, а я ведь мог бы лучше. Однако для работы это только в плюс. Вечное желание что-то доказать. Несогласие с ограничениями. Да, да. Сатурн в овне. Часто очень несогласные люди. Но это может их двигать. Да, в итоге человек может быть хороший бизнесмен. Вообще в целом, потому что много действий от себя ждет и делает. В принципе, а тут именно о, о, энергия Овна, тут и Марс в Овне. Человек, у него и Лагнеж в вовне, и Марс вовне он дважды склонен к действиям по овну. Еще Юпитер, ощущение возможностей, тоже по овну идет. В тренинге это полезный навык, личное желание что-то доказать. Но также напряжение психики будет выбивать ведь в этом деле нужна стабильная психика да а мы видим здесь луну психика это луна прежде всего ежедневный ресурс то как человек ежедневно думает мыслит чувствует первичные паттерны все это луна то есть и психика наша и больше всего луна отражает поэтому это самая главная точка анализа сознания в любом случае, много важных точек на Луна, особенно про ежедневный ресурс, а особенно когда мы уже выстроили все нейроны связи такие основные то есть повзрослели, да, укоренились. Луна покажет наши самые такие вот эти вот äh, паттерны, нейроны связи, да, проторенные дорожки наши. В сознании и на когнитивном уровне, и даже в физиологическом принципе. Так, что мы говорили, что напряжение психики и вот тут, тут Луна с Солнцем вместе. Луна 25 градусов, Солнце 21, близко, 4 градуса. Близко к Новолунию. Так, Луна. Мы говорили о Луне, о том, что она напряженная, под аспектом Раху. И еще положение Сатурна, как раз пишет ученица, да, я хотела сказать, положение Сатурна в четвертом доме еще больше усиливает нестабильное эмоциональное состояние. И Марс в четвертом, заметьте. малифики в четвертом, особенно Сатурн, Марс, жестко очень, раху когда, очень может, тоже человек с ума сходить может. Чем больше малейфиков, тем больше напряжения, конечно же. Это отражает. Это не Сатурн и Марс влияют на человека. Да? Обратите внимание. Это мы, отража... это мы анализируем изначальное устройство сознания, которое мы, астрологи, через момент входа в матрицу можем понять. Да? Через момент рождения. Ну, можно сказать, рождения. Так, мы застряли. Давайте ускоряться, чтобы не затянуть. Нужно найти работу, пишет моя ученица, работу Сатурну который в четвертом доме, чтобы не бил по эмоциям. Он не бьет по эмоциям, он, наоборот, сжимает их. Сатурн – это скоющая энергия, а вот бьет – это Марс. Но так, как здесь Сатурн в то дважды Марс такой получается. С таким положением хорошо работать над темой Мокши – психология, астрология, тема эмоций, счастья, а также в темах недвижимости. Да, верно мое мнение, что трейдинг как часть структурного Сатурна раскрывается хорошо, ведь эта система расчетов, графики он здесь еще больше будет расшатывать и так нестабильную психику, да, просто когда будет не получаться а, скорее всего будут такие моменты, человек будет очень сильно переживать и держать это внутри, в себе а если есть рядом женщина то обязательно в, в нее это тоже может уходить, поэтому тут надо много баланса и порой с такими положениями всю жизнь ищут этого баланса людям так, вот, Сатурн находится в соединении с Марсом и Питером. Два Малефика в четвертом доме сильно напрягают на типа, тебя, не дают ему внутреннего комфорта. Да, в целом, Дарья, хочу заметить, хорошо пишите, анализируйте, хороший слог, легко, легко читать, легко вас понять, что вы имеете в виду. О, хвалю. <пятерка>, Пятерка в астропрактику, в дневник. Я шучу, конечно, мы оценки не ставим, но я люблю подчеркивать, когда мне очень легко читать анализ гороскопа. Так, Сатурн управляет первыми и вторыми домами. Рассмотрим второй дом, так как формируется самооценка натива во втором доме, да. И раскрывается тема ресурсов. Правитель второго дома в четвертом, то есть ресурсы через свое душевное состояние, да. То есть оно идет связка тут, да, и не только ресурсы. Деньги, накопления, вообще такой базовый ресурс человека, да. Питание как базовый ресурс. Так, и дальше идет, как фраза: в кавычках: если я буду вкладывать в свое состояние, да, избавлять себя от стресса, снимать ограничения, то смогу генерировать больше ресурсов. Да, отличная трактовка для связки второго и четвертого домов и для понимания того, откуда, откуда идут деньги. Да, отлично. Во втором доме Меркурий находится в Водолее. Это необычное мышление, пишет ученицам. <как> Изобретательность. Он часто генерирует необычные идеи. Мне кажется, что такой Меркурий хорошо отражает профессию трейдинга. Заранее. А так, дальше идет о Луне. Надо было здесь этот абзац закончить, точку поставить, дальше про Луну писать. Да, мне тоже кажется, Меркурий... В Водолее умение увидеть всю систему в целом. Очень нужно для трейдинга. да. У меня, кстати, видео месяц назад где-то я делала про трейдинг. Смотрите тоже, если пропустили. Астропрактика по карте ученицы была. Был вопрос про трейдинг. Подходит ли, что с этим делать и так далее. Дальше. Немного отклонюсь от классического анализа по профессии и скажу про Луну, так как обсуждаем эмоциональное состояние. Не только про Луну нужно эмоционально смотреть. Я вот уже проговорила, Луна как ежедневный ресурс. Или отсутствие такового. Да? То есть, как человек заточен прежде всего воспринимать все в своей жизни. Так, для натива крайне важно... Эмоциональное состояние отражается на профессиональной реализации, это в принципе у всех так, да, то есть мы же, когда идем работать, мы же не можем отключить свою Луну никак, мы вообще с нее начинаемся и все в ней, так сказать, и в ней варимся каждый час, Луна отражает ресурс каждого часа буквально, и, конечно, это влияет на то, как мы работаем, удовлетворенность наша от работы и так далее, конечно же. Луна находится в третьем доме, в рыбах с 4 градуса между Солнцем, сожжение 4 градуса. Ну, сожжение в кавычки тогда берите. Луну мы не называем сожженной, мы это называем просто на безлуния. смотря какой там, да, Лунный Титхим. Получает аспект Атраху. Да, особая чувствительность, сентиментальность, высокая восприимчивость, интуиция. Замечательно, что все прописали, верно. Положение в третьем доме дает особое внимание теми желаний, тонкость в желаниях и целях. Особенно внимание точно, да, согласна. Тонкость относительно, конечно, смотря что вы вкладываете в тонкость. Давайте дочитаю этот абзац. Чужие претензии или негативные события могут легко ранить мужчину. Все проживает внутри себя. Ранимость по рыбам однозначно. Проживает внутри себя. Это больше лагнеш в четвертом доме. Вот, кстати, по этому моменту тоже можно ректифицировать. Вот все, что вы рассказали, в принципе, это есть рептификация, что очень похоже на восходящего козерога с лагнейшим в падении в четвертом доме. Но опять же, я сейчас рептификацию не делала. Это так, просто комментарий к тому, что только вы написали. Да? Так. Имея три планеты в рыбах, очень важно идти в духовность. Это будет спасением и светом для его внутреннего состояния. Да, духовность и цельность, целительство. Потому что трейдинг, это вот действительно, я думаю, большое напряжение. Его нужно балансировать. Да. Каждый человек должен балансировать. И материально, и духовно. Но когда есть позиции в рыбах, я согласна, что очень важно. Очень. И 12 дом. Хозяин 12-го соединен с Лагнешем Юпитер. 12 дом как параметр высоких материй, духовных. Еще в третьем доме вы не сказали, я бы тут еще добавила, что это же шаги вперед. Это инициативность очень важно. Кстати, для тренинга, мне кажется, тоже очень подходит. Делать шаги вперед, быть инициативным. Но, конечно, все просчитывать надо. Здесь вот Девы нет, чтобы просчитывать все. Умение видеть цельность системы есть, да, по Меркурию. Но вот с Девой, хотя много планет в рыбах это уже определенная ось, да, активируется Дева, рыбы. Но может не хватать просчета. В эту сторону нужно больше развиваться. Наверное, это слабое место, с которым нужно, думаю, поработать на нативу, если мы говорим о реализации в трейдинге. так Ну и делать шаги вперед по Луне важно. Далее десятый дом как сектор профессии, общественного признания. шестой дом пропустили, ладно. А шестой дом Меркурием управляется. Ну, в принципе, про Меркурием мы сказали несколько слов. Так, десятый дом управляется Венерой, а она в третьем. Профессия будет развиваться через собственные усилия. Вот, хорошо, сказали все-таки про третий дом как сектор собственных усилий и шагов. Хозяин десятого дома в шестом шаге от десятого дома. способность Это означает способность разрешать конфликты через профессию. Особенно на уровне души, по рыбам. Ну, возможно. Или я бы сказала, что в профессии могут быть конфликты, которые нужно решать цельно. Да, то есть в профессии 10 дом могут быть конфликты. Хозяин 10 в 6 а 6 сектор связан с конфликтами. Вот так можно тоже сказать. Как? Через рыбы, через цельность. Тут духовные практики, конечно, хороши. Хорошо было бы добавить. Но восходящий козерог редко этим интересуется. Ну, всякое бывает. Все-таки так много рыб. Да? То есть тут нетипичный козерог с парадом планет в рыбах и в овне. Ну, овен с козерогом еще как-то сочетается. А рыбы, хотя являются третьим развивающим шагом от козерога, тем не менее, козерог рыбы это очень кардинально разная энергия. И поэтому здесь необычный козерог. Вот так скажем. Не с... Как же это слово? Сейчас скажу. Нетипичный, вот нетипичный Козерог. Так. Знак весов в десятом доме говорит о том, что в профессии важна коммуникация, баланс, гармония. Мне кажется, что трейдинг не совсем подходит под эти критерии. Ведь там нет баланса, только риски. Согласна с вами, да, там риски. Там восьмерочка. Восьмерка тоже тут не проявлена, но хозяин одиннадцатого Марс, то есть в одиннадцатом доме восьмерка. То есть козероги в целом, восходящие козероги склонны через риски идти в заработок, да, в одиннадцатом доме Скорпион. А хозяин одиннадцатого, вот если взять так, тоже в шестом получается. Марс в овне, поэтому здесь больше вот так лучше взять. Но супер-зенит, если мы рассмотрим, да, то есть самый расцвет, да, человека, в любом случае, вы правы, говорите, на интегральном уровне, связано с Венерой, которая в рыбах, весы Венера, ну, то есть венерианская энергия, а у натива Венера в рыбах, поэтому в итоге с рыбами, с цельным чем-то, трейдинг с рыбами никак я не могу связать, ну, нет, не могу, Финальный абзац таким образом. Если посмотреть на карту комплексно, я вижу человека, который прежде всего работает со своим и чужим внутренним состоянием. Да, но здесь вот Овен, понимаете, внутренним состоянием. Не знаю. Личный тренер по спорту. Овна же тоже нужно. Смотря какой Овен, конечно, еще же Ашвини. Ашвини вот здесь нет. Видите, здесь есть Сатурн в Пхаране трансформация, Марс, но это вы попозже изучите тоже в Пхаране, и Юпитер, все три в Пхаране. Да, то есть суперцелительства какого-то, конечно, нет, а вот трансформация через эти шаги вперед. Хотя, и так тоже можно раскрыть, как вы написали. Активно акцентированные третье и четвертое дома показывают, что собственные усилия работы с эмоциями дадут свои плоды. Да, конечно, я бы сказала для всех, это дает плоды, но здесь в данном случае будет а, это очень важно. Тут мы видим такой перекос немножко в эту сторону. Нужно балансировать, учиться балансом. Хорошо, все проанализировали. Э, вернее, я прокомментировала ваш анализ в целом, неплохо. Шестой дом пропустили. Сатурн проанализировали. Раху тоже вообще не упомянули. Поэтому анализируйте дальше. Если вы решили отклониться от системы анализа, которая да, на обучении есть, то сами дальше эти все параметры проанализируйте, чтобы было итоговое мнение. Все. На этом, Дарья, да, на этом заканчиваем астропрактику. Но новичков прошу чуть-чуть остаться. Ученики можете здесь уже... Останавливаться, напомню, что это была астропрактика, мой авторский блок обучения. И мы рассматривали астропрактику ученицы продвинутого уровня, поэтому рассматривали гороскоп ее мужчины и анализировали тему профессии. Вот, Ученики, еще пожалуйста, не забывайте раз в неделю писать о пройденном обучении, потому что я не могу вам всем сама. Писать. Пишите, будьте проактивны, я всегда помогу знаниями, со всем разобраться. И обязательно изучайте астропрактику постоянно. Ее нужно насматривать, ее нужно наслушивать, чтобы это все укладывалось и внутри все раскладывалось по полочкам. Для, для этого и нужна астропрактика. Новичкам теперь обращаюсь. Если вдруг вы это увидели, увидели это видео, вам откликается, обязательно э, еще несколько минут послушайте. Я хочу рассказать немножко о себе о моем подходе к астрологии, о моем подходе к обучению. И знайте, что у вас есть возможность, как новичку в моем пространстве, получить вводный урок по астрологии, получить мою мини-консультацию. Это будет абсолютно безоплатно для знакомства, потому что с мастером всегда надо сначала познакомиться, и должна быть такая возможность. Я ее предоставляю. Немножко послушайте обо мне и сделайте шаг на встречу. Большему пониманию себя, большему пониманию своего сознания через астрологический язык, это действительно очень интересно, полезно и практично. Дослушайте несколько минут. И э, тогда уже пару слов расскажу о себе, потому что э, обычно не успеваю это все делать.